Привет, меня зовут Алексей Антипов, и прежде чем смотреть это видео, добавьтесь ко мне в друзья ВКонтакте, ссылочка под видео, а также напишите мне в личное сообщения фразу «Дополнительные материалы». И в ответном сообщении я вам пришлю очень полезный набор таблиц программ и чек-листов для упрощения и автоматизации настройки Яндекс Директа. А теперь переходим к видео. Сейчас я вам покажу одну интересную ситуацию, в которой необходимо использовать Яндекс Яндекс.Аудитории. Предположим, что вам нужно рекламироваться по различным селам, деревням, которых нету в геотаргетинге Яндекс.Директа. Предположим, Сертеллова, Вартемяги, Токсова, Агалатова. Переходим в параметры компании и заходим в регионы показа. Давайте попытаемся их найти. Нету, тоже нету, тоже нету. Как поступить в этой ситуации? Все очень просто. Переходим в сервис Яндекс аудитории и нажимаем кнопочку «Создать сегмент». Выпадающим в выпадающем списке нажимаем кнопку «Геолокация». Выбираем тип геолокации окружности, вводим название сегмента «Село». Обязательно отдаляем карту, потому что поиск производится только в видимой части карты. И нажимаем «Добавить местоположение». Если село у нас одно, то нажимаем кнопочку «Найти». Если у нас их несколько, то удобнее нажать на кнопку «Добавить списком». И давайте введем название наших сел. После того, как названия введены, нажимаем на кнопку «Добавить в местоположение». Яндекс нашел наши населенные пункты, и теперь он предоставляет нам возможность указать радиус от центра этих населенных пунктов внутри которого мы сможем показывать свою рекламу сейчас он стоит два километра его можно сдавать от 500 метров до 10 километров вот так выглядит 500 метров вот так выглядит 10 километров давайте оставим по умолчанию два километра и перейдем во вкладочку аудитория здесь мы можем выбрать аудитория регулярно посещает либо живет либо работает я выбираю живет также мы можем выбрать Сейчас находится, тогда реклама будет в каждый момент времени показываться только тем людям, которые находятся в очерченном радиусе. Либо можно выбрать, что аудитория была сколько-то раз за неделю, за месяц, либо за три Месяца. Если вы захотите удалить один из населенных пунктов, нажмите корзину. Если же вы захотите добавить какое-то новое поселение, к примеру, левашова, то нажмите кнопку Добавить местоположение, найти. Вводим название населенного пункта и нажимаем кнопку Найти. Яндекс найдет вам несколько местоположений. Из них вам нужно выбрать то, которое нужно именно вам. Для примера: мне нужно SNT Левашова. Я выбираю его и вижу, что точка добавлена в местоположение. После этого я могу скрыть поиск. И увижу, что теперь у меня вместо 3, 4 местоположения. Радиус у всех населенных пунктов одинаковый. Теперь нажимаем кнопку «Создать сегмент» и видим, что наш сегмент создан. Теперь он находится в обработке. После того, как он будет обработан, мы сможем применять его в рекламных кампаниях. Для того, чтобы упростить это видео, я просто переименовал другой сегмент в «Село». И сейчас я покажу вам, как применить его в нашей рекламе. И показывать нашу рекламу именно по тем населенным пунктам, которые нам нужны, но которых нет в геотаргетинге Яндекс.Директа. Если вы пользуетесь новым интерфейсом Яндекс.Директа, то вам нужно перейти в библиотеку и здесь нажать на «Ретаргетинг и аудитории». Если же вы пользуетесь старым интерфейсом, то перейдите в раздел «Мои компании», пролистайте вниз и в общих списках найдите «Ретаргетинг и аудитории». Здесь нажимаем на кнопку «Новые условия». Вводим любое название, к примеру, жители наших сел. В наборе правил оставляем выполнено хотя бы одно. Разворачиваем список и нажимаем сегмент аудиторий. Здесь вы увидите созданную аудиторию села. Нажимаем на нее. Прогнозируемое количество посетителей 25 180. Нажимаем сохранить. Вы видите, у нас создано условие ретаргетинга. Теперь переходим в созданную нами рекламную кампанию. Так как нужных сел... В регионах показа в Яндекс Яндекс.Директе нету, поэтому можете поставить регион показа Санкт-Петербург и Ленинградскую область, так как наши села находятся в их пределах. Нажимаем «Сохранить» и теперь переходим в «Корректировки ставок». Нажимаем «Добавить». Добавляем «Корректировки под целевой аудиторией». Новая корректировка. Здесь вы видите созданные условия ретаргетинга жителей наших сел. Выбираем его и нажимаем «Создать корректировку». Здесь мы задаем повышающий коэффициент, к примеру, на 1200 процентов это максимальное значение и нажимаем сохранить после чего сохраняем параметры компании теперь нам нужно нажать на кнопку ставка и задать ставку для всей компании но задать ее нужно определенным образом если максимальная ставка исходя из рентабельности вашего бизнеса составляет к примеру 20 рублей то здесь вы можете начать со ставки 1 рубль потому что вам нужны жители указанных сел а для них 1 рубль будет увеличиваться на 1200%. То есть, если ставка увеличивается на 100%, то она становится уже не рубль, а 2. Если она увеличивается на 200%, то это уже 3 рубля. И так далее. Вы должны высчитать ставку таким образом, чтобы она подходила под повышающий коэффициент. Таким образом, с минимальной ставкой ваша реклама нигде не будет откручиваться. Но как только она будет показана жителю нужного села, то сразу же сработает повышающий коэффициент на 1200% и вы покажетесь нужной аудитории. А если вы сделаете еще релевантные тексты и заголовки с указанием населенного пункта, то высокий стер и хорошая кликабельность в нужном месте для нужной аудитории вам обеспечено. А сейчас поставьте, пожалуйста, под видео лайк, если оно оказалось для вас полезным. Нажмите кнопку подписаться, чтобы первым получать уведомления о всех моих новых полезных видео, которых будет очень много. А также пишите слова благодарности, либо ваши вопросы в комментариях. И я обязательно на них отвечу. Удачи!